И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я Трейш Free Fire. И на этом видеоролике я купил настройки у Crazy ФФ. У него там 270к подписчиков Можете смотреть его YouTube Там в поиск напишите Crazy FW Он выходит. он популярный ютубер И я купил у него настройки за рублей. Если хотите, напишите в комментариях свой ВК, я вам напишу и продам за 50 рублей. Давайте мы погнали проверять. Если наберется 100 лайков под этим видео, или хотя бы 50 лайков, то я балю настройки кризи бесплатно. Давайте так, что ставим лайки, подписываемся на канал. И мы Погнали проверять. Какой-то бот попался, нормальный игрок. Джим mm -hmm. mm -hmm. сразу людей Охренеть просто. Крузики. Так, инструмент продал без обмана. Вы можете его купить. Напишите ему в VK, Сжима с одного поля летит, пацаны. У меня никакие софты на 4. Просто толку Давайте с СВД попробуем. И М40. Я с М40 не буду, он будет сжимать, а я голову даю. Давайте с СВД. Он будет сжимать, а я в голову с одного поля, давай, давай умеется че за жимщик, зачем я оправдал mp40? чтобы он держал, да? ну ладно, запьем запьем под прошлым видео настройки идеальные настройки на плюс x 4 хороший актер был, потому что я снял этот видос жму всю голову, люди. я с Адама зашел, это Адам, смотри у меня вообще много. гонит давайте с СВД в голову, да? Он сейчас просто крыса отсековать я же говорил Давайте с М40. Ну, в голову-то нормально. У меня есть настройки и Мати, и настройки Red и настройки Крити. Кто хочет купить, у меня за 50 рублей продаю. Они за 300, 300, а я за 50. Просто... Они кинули мне какие-то голосовые сообщения и сказали, не сказали, а сказали. По дискорту настрою за 50, и я просто по дискорту настрою за сколько было? Не знаю, 700, 700. Жму все в голову, нормально. Я еще не привык, если привык, но ну, просто я в черноту зайду и там проверять суду. Офицера называется стану. Сейчас уже офицер. Он зарабатывает деньги. Смотри, вот так буду стрелять, потом. хочет еще давайте берем девушку. Нормальные настройки. Крейзи, Крейзи, это сума... Шитчи, Нормально лететь. потяник, давайте я палю на 100 лайков, 100 лайков набираем и палю настройки crazy И всем спасибо за просмотр данного видео, ставим лайк, подписываемся на канал И можете подписаться на канал, потому что э, там у меня розыгрыши 1000 алмазов топ первому игроку если наоборот согрошу актив ну короче розыгрыш на 1000 алмазов топ-1 игрок получает 500 алмазов топ-2 300 а топ-3 200 алмазов ну все как правило простые подписаться на канал поставить лайк и напишите креативные комментарии со своими идеями. Всем спасибо. И всем пока. Толковые настройки покупать. Я рекомендую покупать настройки Литвейса. И всем пока.